Ну что, в добрый час? Итак, сегодня у нас второе июня 2021 лета. Двоечка. Это у нас Леля, Лелении и блаженство. А июнь, шестой месяц. Это славь, славы почета и 20 – мудрости. Вей и 21 – один ярила счастья. Да, то есть у нас сегодня день лилении блаженства, святости, мудрости и с выходом в счастье а тема сегодняшнего эфира а, в очередной раз я знаете как понимаю это вот идет накопление регулярно определенные силы личности качают тему связанную там с вирусом с масками с вакцинами так или иначе это составляет приличную часть нашего информопотока да вот в котором мы живем Сталкиваюсь в магазинах с требованиями одеть маску, а, или там где-то край муха попадая на новости. Много новостей крутится вокруг этого. И я обратила внимание, что очень много появилось версий о том, как именно действуют вакцины. То есть сейчас не столько уже... То есть попытка, например, качнуть на новом штамм был новый а, английский, страшно ужасный, да, что-то как-то не особо народ испугался, Проехали, потом еще более ужасно страшный штамм индийский, который там вообще просто жуть какой, да, тоже, видимо, не очень это работает, поэтому вакцины, как же они устроены, можно ли, нельзя колоть, Какие? для чего, кто, хорошие или плохие, выживем, не выживем после них. Версии столько, что даже очень думающий человек очень осознанный человек может начать в этом теряться, потому что э, противоречивая информация, и она м, достаточно аргументированная. То есть аргументированные версии за последние там, пару недель мне попадались не один, не два раза, а прям ну, приличное количество раз. И я понимаю, что э, продолжается процесс накачки этой темы, меняется подача, меняется угол, срез, да, который, чтобы человек туда внимание свое продолжал направлять. Вот сейчас одна из актуальных тем – это обязательная вакцинация, да, Медведев сказал, что, Медведев, извините, <с earthquakes>, что вакцинировать всех прям обязательно приобязательно а Путин тут же выступил буквально через два дня и сказал, «Не-не-не, ребята, обязательной вакцинации не будет» только добровольно только значит по, по осознанности будьте осознанно сознательными вот но если смотреть с точки зрения человека то продолжает иметь место ситуация когда наше внимание а где внимание там энергия туда идет энергия человека вот эта, эта тема достаточно, а, накачано до сих пор, продолжает накачиваться человеческой энергией. Ракурсы меняются, а сама суть, она продолжает иметь место. И а, я бы сказала, что первое, очень важно человеку отслеживать и осознавать, куда идет его энергия и... А, Особенно вот это возмущение там, да, не дамся, дамся. Понимаете, я почему сейчас еще про это говорю? Что я обратила внимание, что даже очень думающие люди, которые привыкли разбираться прям очень конкретно в происходящем, <служие> даже им достаточно сложно разобраться, потому что таких вот анализов, разбирающих последствия вакцины много, но выводы разные, либо противоположные, либо, знаете, как веер, такие разные версии, вот выбирая любую на вкус. В этом тяжело разобраться, в этом, ну, не так просто, да, определиться с позицией. Ну, вот есть интуитивное ощущение, не буду прививаться, но интересно же, что за вакцины, например, нам предлагают. Почему? Потому что, поняв, что и зачем предлагают, можно понять, что планируется, что от нас хотят. Но если пройти дальше, да, собственно говоря, с чего все началось? Вот я предлагаю сегодня посмотреть в сторону того, а с чего все началось. А началось все со страшного, ужасного коронавируса, который был сильно заранее предсказан, запланирован, объявлен, обнародован на весь мир и так далее. И вот он, наконец, настал. Ключевое слово – вирус. И сегодня я хочу рассказать вещи, которые на самом деле абсолютно не бином Ньютона, вот, но, возможно, которые вы, по каким-то причинам, эта информация до вас не дошла и может быть полезной. Что же такое вирус? Ну, во-первых, это латинское слово. Название а, таких а, наночастиц. Почему нано? Потому что их нельзя рассмотреть в обычный микроскоп. У них размер а, такой маленький, вот а, эти микробов, бактерии, они, их можно увидеть, а, вирусы не видны, они гораздо более маленькие, а, поэтому до изобретения электронного микроскопа вообще а, их просто вычислили, и... А, я хочу начать плясать сегодня с печки. Сейчас мы какие-то... Ну, когда я эту информацию копала, мне было очень интересно. Я не ожидала, что такие вещи я тут обнаружу. Это дает немножко другой ракурс вообще восприятия происходящего. Что же такое вирус? Это латинское слово. Причем, судя по всему, предложено оно было нашим ученым. Сейчас я чуть позже об этом скажу. А с латинского это слово переводится как... Сейчас я прям зачитаю вам. Это словарь. Латинско-русский словарь э, Дворецкого, 1976 года издания. Вирус. Э, первое значение – слизь, слизистый сок, семя животных. Второе значение – ядовитое выделение яд. Третье – ядовитость, язвительность, желчность, едкость. Четвертое – отвратительный запах, зловоние. А, острый вкус, острота, едкость, горечь. А, из всех этих а, значений а, нам ну, считается, да, что, собственно говоря, вирус был назван именно вирусом за, в общем, как бы второе значение – ядовитое выделение яд. То есть вирус – это яд для человеческого организма. И здесь что я поняла, когда готовилась к сегодняшнему эфиру? Когда говорят слово «вирус», что человек Какие образы у человека подгружаются? Ну, какая-то инфекция, вызывающая простуду, да, обратите внимание на пели, первое значение слова «слизь». Возможно, именно первое значение а, более правильное, то есть вирус – это а, а, реакция организма на что-то, в результате чего вырабатывается много слизи, слизистый сок, ну, то есть сопли, там, эти, вот эти, отечность, да, вот, а, так вот, ну и второе значение – яд. А, если мы говорим о яде, то это образ какой? Ну вот у меня сразу там, что пчелиный яд, змеиный яд, яд ядовитые растения – это что-то, что может быть в той или иной степени ущерб приносит человеку, да, и может быть и смертельным в том числе, но может быть лечебным. Но первое ощущение, что яд – это то, что приносит вред, ну, агрессивно, разрушительно для здоровья человека. Может быть, у вас другой видеоряд, этот знакоряд, можете присылать свои версии. А, и, а если мы говорим слово «вирус», то скорее это вот как раз, да, какая-то простуда, какой-то дискомфорт, поболеть недельку. Помните, да, что… это если грипп лечить, то он проходит, насморк лечить, он проходит за неделю, если не лечить, то за 7 дней. Это первое открытие, которое для меня было удивительным, что такое вирус. Потому что я думала, что, ну, вирус, еще раз, на, на, имеется в виду наночастичка, а если мы смотрим на значение латинского языка, это другое, скорее, это то, то состояние человеческого организма на некое отравление, да, реакция, выделение слизи на некое отравление, вот буквальное значение этого слова теперь научное обозначение этого да, как это переводится вот как в науке значение вируса неклеточный инфекционный агент который может воспроизводиться только внутри клеток и дальше я, мы узнаем что вирус не, не может жить вне живого организма потому что до сих пор там есть три версии о том что такое вирус откуда он взялся а, вирусы сами по себе условно живые, почему-то, что они, они не имеют клеток, не имеют клеточного строения. А, то есть, какие-то такие, условно говоря, простейшие, ну, по крайней мере, а, так считается. Вот. А, и а, они могут жить в том числе, между прочим, в бактериях. Есть такие штуки, как бактериофаги. А, между прочим, Россия чуть ли не единственная страна, которая занимается производством бактериофагов. Бактериофаг – это вирус, поражающий какой-то болезнетворную для человека бактерию. Например, там всякие стриптококи продаются у нас в аптеках. Стоит достаточно дорого, но очень эффективно. То есть это вирус, который там на живом каком-то питательном этом был выращен. А эти, этот вирус а, вводится в организм и а, в, он проникает внутрь, то есть это вирусы, которые конкретно размножаются в бактериях. Они проникают в бактерию и а, их уничтожают, перепрошивают, то есть эти вирусы перестают, а, извините, бактерии а, перестают быть опасны для человека. Это достаточно сложная технология, разрабатывалась она в середине прошлого века. Но когда был изобретен пенициллин, про эту технологию забыли, но у нас она есть. То есть, если на Западе могут порекомендовать только антибиотики, то у нас есть производство бактериофагов, которые суперэффективны, потому что они действительно устраняют бактерии, которые, да, которыми человек заражен, там, который идет какой-то процесс, и их фактически убивают, не причиняя вреда, человеческому организму еще раз вирус это такая массесенькая штучка которая не может жить вне живого существа причем они паразитируют на людях на животных на растениях на грибах на бактериях а, то есть абсолютно на всем и если говорить о количестве вирусов то можно сказать что это не вирусы в нас живут а это мы живем в мире вирусов потому что их очень много и они буквально везде и, и и живут во всем а, далее а, до да, а, вирус был а, как оформлен как как патоген а, нашим российским ученым в 1892 лете а, дмитрий ивановский он, он описывал небактериальный патоген растений табака и на дан... были детально описаны более 6 тысяч вирусов. Хотя на данный существует, что их считается, что их более 100 миллионов вирусов разных разновидностей. Наукой описано около 25-3 тысяч вирусов. То есть, в принципе, при желании оседлать концепцию страшных ужасных вирусов, этим можно заниматься буквально бесконечно, потому что вы понимаете, да, более 100 миллионов. Две 2,5 тысячи описано, ну, то есть вероятность найти новый вирус с новыми свойствами стремится практически к бесконечности. То есть этим можно всю жизнь нам рассказывать, что сначала вот, ужасная болезнь вдруг обнаружилась, потом от нее надо лечиться. Между прочим, я напоминаю вам о том, что все больше информации о том, что на данный момент этот самый коронавирус не обнаружен ни под каким электронным микроскопом в принципе. Это мы просто начали с прививок, да, о том, как, как они работают, конкретно, как они действуют на вирус. Надо задать вопрос, на какой конкретно, на какой. А... Так, да, против вируса практически, ну, то есть, вот пишет, что антибиотики, какие-то противовирусы, противовирусные есть препараты. В общем, по большому счету, против лома нет приема. То есть, если от бактериальный инфекции, да, они достаточно излечимы, то вирусные гораздо менее поддаются лечению. Опять же, вспоминаем насморк, да, 7 дней или неделя, в принципе, без разницы. Так, сейчас я просто э, э, хочу прям такие ключевые штуки сказать про это, потому что так, ну вот грипп у нас тоже передается вирусом, поэтому мы все знаем про эти все истории. Так, вот, про... на эволюционном древе жизни происхождение вирусов не ясно. А, То ли они образованы из плазмид, небольших молекул ДНК, способных передаваться от одной клетки к другой, в то время как другие могли произойти от бактерий. В эволюции вирусы являются важным звеном горизонтального переноса генов, обусловливающее генетическое разнообразие. Хочу сделать на этом акцент и прочитать еще раз: в эволюции вирусы являются важным звеном горизонтального переноса генов, обуславливающее генетическое разнообразие. Некоторые ученые считают вирусы особой формой жизни. Так как они имеют генетический материал, способны создавать себе подобные вирусы, эволюционируют путем естественного отбора. Как вы думаете, каким образом вирусы размножаются? Вирусы берут материал из клетки, внутри которой они оказались. Причем есть вирусы всеядные, есть вирусы избирательные. Есть еще такая интересная штука, что есть вирусы, которые, например, заражают животных. там, Возможно, да, я тут не специалист, я могу только зачитать вот то, что прошло, прошло первичный а, а, но возможно есть такие вирусы, которые, например, начинают паразитировать с кого-то простейшего, развиваются. И а, почему я про это говорю? Потому что если вирусы, которые передаются от животного к человеку, то этот вирус у животного будет проявлен а, очень ярко и агрессивно. То есть вирусы, которые пытаются, стараются добраться до человека как до носителя. И когда, я сейчас прям найду вам этот момент, вирусы существуют везде, во всех клетках, да, у нас в клетках есть части, которые считаются, это вирусы, которые стали с нами симбионтами, да, то есть они вообще не воспринимаются как что-то чужеродное, являются частью клеток человека. Но есть версия, предположения, что когда-то это были вирусы, которые точно так же внедрялись, как носители какого-то ДНК. Прописались, и вот мы теперь являемся, в общем, такими, в том числе, благодаря тому, что эти вирусы когда-то в нас проникли. Вирусы не оставляют никаких ископаемых остатков после себя их родственные связи можно исключить, изучить только методами молекулярной филогенетики. Существуют гипотезы происхождения вирусов, три их основных. Регрессивная гипотеза, что вирусы когда-то были мелкими паразитирующими клетками в более крупных клетках, и с течением времени а, они утратили гены, которые стали лишними при паразитическом образе жизни. А, и, в общем, стали вот такими вот маленькими. А, гипотеза клеточного происхождения, что а, вирусы могли появиться из фрагментов ДНК или РНК, которые высвободились из генома более крупного организма. Такие, знаете себе, самоопределившиеся. Да, вот был Советский Союз, выделилась Украина и стала самостоятельным вирусом. Простите за аналогию, но просто так понятнее. Такие фрагменты могут происходить из плазмид, молекул ДНК, способных передаваться от клетки к клетке или от транспонзов молекул ДНК, реплицирующихся и перемещающихся с мента на место внутри генома. Прыгающие гены, так называемые, являются примерами мобильных генетических элементов. Возможно, от них могли произойти некоторые вирусы. А, Эта гипотеза называется гипотезой побега еще. И третья гипотеза коэволюции предполагает, что вирусы возникли из сложных комплексов белков, нуклеиновых кислот, в то же время, что и первые на Земле живые клетки. И зависят от клеточной жизни вот уже миллиарды лет. А, кроме вирусов существуют еще другие неклеточные формы жизни, например, вироиды. Это молекулы РНК, которые не рассматриваются как вирусы, потому что нет белковой оболочки. Тем не менее, ряд характеристик сближает их с некоторыми вирусами, потому их относят к субвирусным частицам. Вироиды являются важными патогенами растений. Они не кодируют собственные белки, однако взаимодействуют с клеткой хозяином и используют ее для осуществления репликации своей ДНК. Так, чтобы не перегружать вас, тем не менее, в... так, сейчас... В настоящее время многие специалисты признают вирусы древними организмами, появившимися, предположительно, до разделения клеточной жизни на три домена. Это подтверждается тем, что некоторые вирусные белки не обнаруживают гомологии с белками бактерий, архей и укориот, что свидетельствует о сравнительно давнем обособлении этой группы. Еще раз, их во много раз больше, чем всего остального – насекомых, микроорганизмов, организмов, животных, растений, грибов и так далее они занимаются тем, что переносят информацию от клетки к клетке, да, носители ДНК и РНК, какие-то куски ДНК и РНК они переносят, они стремятся занять по возможности как бы эволюционной цепочке как можно более развитая жилплощадь, каковой считаются люди. Что, может быть, я не договорила, сейчас договорю еще раз, что если, например, какой-то вирус вызывает яркую, то есть он агрессивно нападает на животного-носителя, если он перебирается после этого на человека, чтобы проникнуть внутрь, да, то есть как бы с это, сломить оборону, сначала он вызывает какую-то яркую реакцию, но как только он добирается до нужного места жительства, он убирает вот эти самые неприятные, токсичные, да, помню, вирус-яд, последствия для организма и старается не влиять вот э, в, в этот герпес это же вирусная штука да вот если она живет в человеке что вам скажут врачи что если у вас есть герпес он у вас есть вывести его очень трудно а, и как бы да и что то что он у вас давно не проявлялся это говорит только о том что ну там может вы не простужались или еще что-то он в любой момент может вылезть он у вас есть это некий такой патогенный фактор, который может при определенных условиях дать неприятные последствия для здоровья и для организма человека. Может и не дать. То есть живет себе жилец, да, вот если он там не забухает, не загуляет, то в общем живет и живет. Но если тут вот его куда-то снесет, это может нанести какой-то большой ущерб. А, но очень много вирусов живет, все люди являются вирус, вирусоносителями, все животные являются вирусоносителями, и дальше, если мы вспомним, да, что грибы, растения и так далее, а, это, этого очень много. Просто раньше об этом так не говорили, это не, это не было пиара. Знаете анекдот, чем отличается крыса от андатры? У андатры просто лучший пиар-менеджер, мен, да, вот сейчас у вирусов, в частности, у коронавирусов, да, это целый, там, целый класс вирусов, появился хороший пиарщик. При этом в микроскопе эту штуку так и не нашли. При этом из того, что известно, если говорить о современной науке про вирус, это что-то очень маленькое, непонятно, живое или нет. Да, каким образом вирусы размножаются, повторю еще раз, они используют, Материал клетки, они делают а, себе подобных из клетки носителя, в которой они находятся. Ну, это, знаете, это, я бы сказала, что вот ну, кто может, это какое-то похоже на клонирование, или как производство, знаете, в фантастических фильмах, как вот, помните, «Властелин колец», там орков делали там в каких-то подземельях, да, или вот роботы могут сами себя воспроизводить. То есть это что-то, что воспроизводит себя, используя строительный материал, не свой, да, а просто по программе, там закладывается эта программа, и из материала носителя строятся такие же точно вирусы, размножаются. Дальше, когда их становится много, они выходят из клетки, между прочим, именно на этом, принципе, основан спутник. То есть внутрь клетки внедряется активатор, и вот эти самые вирусы, якобы COVID-19, да, начинают воспроизводиться, используя клетку как строительный материал. Насколько это хорошая история для организма, думайте сами. Если строительного материала клетки использовано слишком много, то а, клетка погибает, да, потому что ну, ее съели. А, вот. Но из, из, из этой клетки воспроизвели какое-то количество а, вируса, который дальше начинает нападать на остальные клетки организма и дальше уже организм считается, что вирусов производится какое-то контролируемое количество, иммунитет реагирует, все приходит в норму, им чека появляются антитела, организм обучился сопротивляться новому вирусу. Вопрос, когда он появился, насколько он естественный? Еще одна утечка информации, которая буквально сегодня я прочитала, о том, что а, вот этот самый страшный вирус, с которым пока еще вроде человечество борется, да, а, он а, генетически модифицирован, и а, в нем есть, а, так, простите, я сейчас вру не в нем, а в вакцине есть вставка а, из а, вируса с, ВИЧ есть э, вирус иммунодефицита человека, да, а вот вставка э, кусочек, несколько кусочков, но один достаточно большой. То есть все-таки потихонечку ученые разбираются методично с тем, что происходит, и выдают эти данные. В этом, мне кажется, полезно разбираться, только очень важно без эмоций, не бояться, не воевать. А, не возмущаться, какие они, там, как ужасно, как неправильно, там, меня заставляют и так далее. Потому что, с чего мы начали эфир? Потому что я вынуждена об этом говорить, потому что я вижу, что много энергии. То есть человек с чем-то разобрался, успокоился, его опять провоцируют. А, ты больше не ведешься на то, что ты можешь умереть от вируса? Тогда теперь ты будешь реагировать на то, что ты можешь заболеть от вакцины или умереть или в тебя встроят какой-то микрочип или ты будешь там я не знаю зомби который облучается 5g и становится биороботом или еще и тогда и так далее и так далее чтобы была реакция чтобы эмоции чтобы энергия через эту реакцию куда-то уходила поэтому если вдруг ваша эта тема как-то вас волновала последнее время вы думали о прививках, о реакциях, о как, о, какая прививка как работает. Я, например, этим занимаюсь, мне интересно. И я понимаю, что рано или поздно э, эта информация объективная, конкретная появится, и уже можно всю причину-следственную цепочку выстроить, э, опираясь на реальные факты, прям которые вот укладываются в единую картину. Пока есть разброс, э, пока есть версии, которые спорят друг с другом, хотя все больше ученых заявляют достаточно конкретные вещи не просто как на опыте прошлого да а говорят конкретно о том что происходит сейчас и мне кажется крайне интересно то что вирусы есть целая категория вирусов которые стремятся попасть именно в человека и попадая в человека перестают быть агрессивными Предлагают э, человеку мир, дружбы жвачку. Вот мой ноутбук загнулся, поэтому больше мы не сможем сейчас добыть информации об описании вирусов. Если вас это заинтересовало, вы можете это найти самостоятельно. А я э, хочу сказать только вот прям сейчас э, такую сухую выжимку из того, что мы успели проговорить. А, имеет смысл, если вас эта тема волнует, разобраться, что такое вирус. Я не биолог, поэтому использовала материал а, внешнего носителя. Зайдите элементарно в Википедию, прочитайте статью про вирус. А, мне кажется, что вот самое простое, потому что там много биологических терминов, а, и есть интересные вещи, кроме того, что я успела вам сказать, информация к размышлению, а, тем не менее, да, вирус – это яд. То, что вызывает, ну, вот, слизь, да, помните, первое значение – слизь. А, яд не обязательно а, вреден, он может быть полезен. если Второе. Вирус является переносчиком ДНК РНК. Что такое? Это какие-то программы кодировки. То есть, в принципе, а, при том количестве вирусов, помните, до 6 миллионов, вот в, в, я сейчас только что зачитывала, при таком количестве, да, это, ну, некие программа носителей, которые, ну, не имеют клетки, а, имеют, правда, белковую оболочку, вот, и их задача проникнуть в клетку и внутри нее доставить ту информацию, которая содержится в том кусочке ДНК или РНК, которым, носителем которой является данный вирус. Является ли это чем-то таким жутким. Ну, наверное, все зависит от того, какая информация, чье ДНК, чье РНК, собственно говоря, какую программу этот вирус заносит. Возможно, есть вирусы, которые помогают человеку развиваться. Я напоминаю, что у нас в клетках есть вирусы, которые стали частью нашей клетки и абсолютно никем не воспринимаются как что-то вредное или чужеродное. Да, может быть, мы были совершенно другими существами, до проникновения этих частей вируса внутрь нашего организма. Нам это уже сложно узнать, потому что мы с вами родились уже с набором этих древних вирусов в своих клетках. А, поэтому я предполагаю, что, а, в принципе, вот это а, нагнетание агрессии к вот этому а, информоносителю а, может быть не очень полезной вещью. А, если... А, вспомнить о том, что человек, кроме физической оболочки, обладает еще ментальным телом, там, эфирной оболочкой, астральной, там, у него есть душа, дух, а, да, то а, а, а, в момент, когда информация об агрессивности того или иного, там, например, вот вируса а, COVID-19, да, начинает внедряться в информополе, а, и... Через это внимание человека направляют а, в зону, а, провоцируя эмоции, страха за детей, за жизнь, за близких, за будущее. А, беспокойство там, они уволят ли с работы, а как свинтить а, с прививки и так далее. Это все есть, а, по те, во-первых, это выглядит как некое программирование а, в чьих-то интересах а вряд ли в наших, судя по результатам, да, и скач энергопотенциала, то есть оттягивание энергии через а, вовлечение, вот эта настойчивость, которой а, нам ну, не дают забыть про, а, эту, про эту тему, говорит о том, что, а, может быть, одна из основных а, вещей – это именно а, именно изъятие ресурса, изъятие энергопотенциала поэтому даже если вы этим уже занимались у нас какой-то был когда-то эфир где были похожие вещи прошло время немножко изменилась информа среда и в общем ситуация немножко изменилась а, во-первых с одной стороны стали видны дальнейшие шаги возможные да которые не выглядят конструктивными с другой стороны в общем ну, все-таки вот это нагнетение такое, когда люди не понимали, что происходит, и опасались худшего, мне кажется, это все-таки уже позади. В целом общее поле стало спокойнее, ровнее, и если все-таки, да, просмотрите просто прямо сейчас, где-то вы в эту тему вовлеклись, еще раз повторю, не обязательно на теме бойся-бойся, ужасный вирус, вы заболеете и умрете, а может быть именно на прививках, на том, какие ужасы там в них заложены, что с нами будет. Я напоминаю, что физическое тело это, конечно, очень важная составляющая, но я предполагаю, что опять же вернемся к пяти миллионам, шести миллионам вирусов, из которых описано несколько тысяч, что некий информообмен в наших клетках на уровне ДНК и РНК происходит достаточно регулярно, просто он не был описан наукой, и на, нет, на это не было сделано акцентом. Может быть, это полезная вещь. То есть некий апгрейд происходит, некое развитие на уровне а, клеточном происходит. Да? Но кроме тела у нас с вами еще есть а, разум, у нас еще есть душа, у нас еще есть дух. И если говорить по приоритетам, то первичен дух. Дальше душа, потом разум, потом тело. Поэтому разум Разумом полезно, мне кажется, интересно исследовать а, всю эту историю а, а, с вирусом, а, с прививками, как технологии, как механизмы, а, как кому выгодно, как что происходит в мире, и что я буду с этим делать, да, что я выбираю. На уровне души это энергия, если вы где-то в эту тему сливались, еще раз, это может быть борьба или возмущение, или сопротивление, какое-то ну, какое раздражение, недовольство. Это все энергия. Верните себе весь свой энергопотенциал. Так, кто в доме хозяин, моя жизнь, мое тело, разберусь. Есть масса вариантов, как пройти эту ситуацию чисто, как пройти ее а, с пользой. Для того, чтобы найти этот проход, нужно успокоиться и вернуть ту энергию, которую, если вдруг где-то вы случайно шандарахнули, не туда, да, э, вернуть себе, сказать, не-не-не, погорячился, все возвращаю. И на уровне духа, знаете, по, как это сказать, повторение мать учения, время от времени это стоит делать, подтвердить свое намерение, что вы а, берете несете свою ответственность за свою жизнь самостоятельно, что вы выбираете жить в добре, в мире, в здравии, в процветании, благополучии, радости, да, и это намерение можно сейчас прям визуально вот у нас бы, был были эфиры по полям развернуть по полям прям тело наполнить этим состоянием, вот, раз уж мы живем в мире в котором вирусов в безграничное количество больше, чем нас, да, так пусть наш организм, в нем все это есть, просто вспомнить про это, взаимодействовать с ними, с для себя. У нас есть механизмы распознавания и отторгания, либо уничтожения тех носителей, которые являются для нас неполезными, воспринимаются именно как яд да и уничтожение этого и полезно поддержать свой организм а, в том чтобы он более эффективно или как минимум просто хорошо выполнял а, эту функцию как важную для нас полезную да, но отнюдь не единственную. А, наша жизнь заключается не в том чтобы бегать от вирусов или от прививок или за прививками а в чем-то другом когда мы об этом помним и вкладываем свою энергию и внимание в то основное, кто мы есть, что мы делаем, зачем мы живем. А, вот просто подумайте о том, что хорошего можно, вот после того, что мы сейчас сделали, да, что хорошего, полезного, созидательного прямо сейчас можно сделать для себя и для мира. Пусть даже это будет просто, я не знаю, там попить чайку, улыбнуться солнышку, поцеловать любимого или ребенка или детей ну что-то пусть это будет маленькое деяние но пусть оно будет осознанно и вложено в... в ваш выбор жить в мире добре счастье и здравии а с вами была Людмила Осипова на сегодня все надеюсь это было полезно пока пока до новых встреч крестик да да